В предыдущем видео вы узнали, как удержать интерес к изучению английского языка у ребенка в возрасте 8 лет и старше. В этом видео я расскажу, с чего начать учить английский, если ребенку 2 или 3 года, и как это сделать правильно и не навредить будущему полиглоту. С вами Диана Билан и онлайн-школа ILS. Многие современные родители стараются отдать ребенка изучать английский как можно раньше, для того, чтобы английский стал вторым родным языком, таким же, как и русский. Разумеется, отдать своего малыша в школу английского или на курс в возрасте 2-3 года вы не сможете. Более того, я считаю, что приглашать репетитора домой – это не слишком хорошая идея. Ребенок познает мир, он соприкасается с ним через близких людей, поэтому если вы задумываетесь начать изучать английский с ребенком с первых дней его жизни, рассчитывайте только на свой уровень владения языком. Большим плюсом обучения ребенка в этом возрасте является его высокая восприимчивость к любой информации. Внимание, память. Все направлено на получение новых знаний от родителей и от окружающего мира. В такой ситуации очень легко привлечь интуитивное восприятие иностранного языка без отторжения или логики. Первый основной принцип – это постоянство. Эпизодическое занятие не дает никакого результата. Все решает ежедневная практика и общение с ребенком на английском. Второе. Нужно четко понимать, если родители не очень хорошо владеют языком, изучение английского с рождения может только навредить малышу. Это неправильная постановка звуков, запоминание неправильно произнесенных слов и фраз, которые будут далеки от реальных. Надо быть готовым к тому, что в итоге такого обучения у вашего ребенка будет некоторое смешение слов, и ребенок будет стремиться выбирать наиболее Короткие варианты слов из двух языков, например, вместо машины ребенок, ребенку будет проще сказать car. Тем не менее, при правильной организации учебного процесса изучения языка вы можете одновременно развивать мелкую моторику ребенка, внимание, усидчивость, воображение, многие другие навыки. Главное, чтобы занятия были игровыми, так как игра в этом возрасте – это основное средство познания мира, а значит, с ее помощью легко помочь ребенку овладеть необходимыми знаниями и навыками. Не забудьте также и о мотивации. Не забывайте хвалить ребенка, потому что если у ребенка не будет мотивации к выполнению какого-либо задания, ребенок не будет его делать. Следовательно, существует опасность сформировать негативные отношения к урокам английского в раннем возрасте. Если вы готовы морально и профессионально обучать своего ребенка самостоятельно с самых первых лет жизни, дерзайте! Если у вас нет уверенности в том, что вы осилите этот процесс, не навредив, тогда лучше подождите возраста 5-7 лет и смело отдавайте ребенка на занятия. Это самый оптимальный возраст для изучения иностранного языка. Вам понравилось это видео? Напишите в комментариях, да или нет. И не забудьте подписаться на мой канал и узнавать новую полезную информацию по изучению английского языка для детей. С вами была Диана Вилана и онлайн-школа ILS. ILS ⁇ Your bilingual future.